Надоели платные кейсы, но ты хочешь бесплатных скинов в standoffhub.com. Дает тебе эту возможность. Бесплатные кейсы каждые 2 часа, 24 часа и даже 48 часов. Моментальные выводы бесплатных скинов и крутые промокоды. У нас есть реферальная система, где ты можешь получить карамбит голд за приглашение своего друга. У нас все лучшее в истории дропа. Это реально круто. Твои друзья уже играют у нас. Заходи на standoffhub.com. Ссылка на бесплатный нож ждет Тебя в описании. И здоровы, да, прийти, не здроты, а с вами Кстая Джасти, и сегодня я не один, а со мной мой хороший друг и менеджер Fire. И мы сегодня собрались только для одного, а чтобы собрать красный инвентарь. Но не просто так: один будет собирать на неограниченный бюджет, а второй будет собирать с бюджетом 25 голды. И сейчас с помощью АВП мы определим, кто же будет все-таки собирать на неограниченный бюджет. Отлично. Подбрасываю. И выпало на меня. Ну что ж. Пог... Чё? Погнали. что? Погнали. So, как я полагаю, ты уже собрал. Ну что, начнем. Что у тебя на ножик? Ничего. Ну, в принципе, логично, а у меня керамит клав. Получилось. И вот его мой стоимость мой. 2670 голды. Такс. Mm -hmm. Чего у тебя наглох? Mm -hmm. У меня 0, ну, у меня тоже инферным Потому что Nest, я хотел выбрать Nest, но на Несте не очень-то много красного, поэтому пришлось взять инферном Ну Стоимость такая же. Да. У меня на USP USP to Earth Red 100, за 187 голды. Ничего. Серьезно? Хотя да, в принципе, там нечего. Нет довольно-таки красных слов. То у тебя на P350? Ну, на P350 о, это, о, 1, и 30 а у меня статрек P350, не он, за 100 голды. Uh... Чё у тебя на 5-7? У меня на 5-7 за 1 У меня статрек Веном за 625. Как понимаю, у тебя на Tech ничего нету? Ну, да. У меня Я тоже. тоже. Потому что нормальных красных скинов, вообще нет красных скинов красных на Тик Найн. Вроде всего на токнайн два скина, это Аврора и Фейбл. А Некромантер. А, ну Некромантер. Да. Вот а... ты больше меня жаришь. у тебя на Диггл? У меня на Диггл... ...мановка 0.17. Что еще раз? Спереди, там, красные, что да, я понял. А, у меня Star Десерт в Десарте Red Dragon за 34. Долды. Так. Переходим к пистолетам пулеметам. Че у тебя на UMP? У меня цер... У меня статрек UMP Vinget за 190. И не важно то, что он розовый. У меня Vinget. Это красный. Ну, вы в комментариях пишите. Правда это или не правда. Чё начинаем всем. Ожидаемо, У меня M7TSRET за 100 голдым. На P90 у меня 10к гуль за 90 голды. А у меня на P90 гуль за 6.50 голды. А ч ты, взял... да, ты не взял. Да, лучше бы ты сэкономил и купил комонку. Комон я не заметил. Чувац на клаш. У меня на клаш карбон за 3.56. А у меня тогда сам. Туер селет. Да. У меня турселет за 890 голды. Да, ну там цена меняется. Чуть на М-ку. Точнее, на АК 12. Мне тоже. Че у тебя на М-ком? Че ты прошку не взял? Ну, одну голду. Вроде где-то около. Давай посчитаем то, что я словил за 0.40. Так, с неважным. У меня просто только 0.40. Тогда пропускай. У меня статрек М4 Самурай за 1090. На М16 у тебя о чем? У меня статрек М16 Винджет 320 колды. Ч на ФАМАСК? У меня на ФОМАЗ. FAMAS... У меня ФАМАС фул за 1.20. У меня. Ну, вообще, как правильно говорить, хал, вроде. Ну, хал. Ну, вы напишите в комментариях, как вы считаете, как правильно говорить. Хал или, как ты, как ты сказал Фул. Фул. Uh, у меня стрек Фамас. Uh, хал за 40 голды. Uh, Чё у тебя на iPhone Ты же мог тактика взять. Будет. И у тебя И в бес... У меня уже 4 голды оставалось а, Ну, попаса. у меня статрек, а, у меня статрек тактикалл и... за 43 голды. Чёте на авик? У меня авп скрэйт, че за У меня авмторс за 900 голды. Чёте на м110, точнее на м40. На М40. А, на М40 у меня Pro за 0.20 голды. У меня то же самое, Pro за 0.20 голды. Чего тебе на М110? У меня на 10 серверов за 1.10 голды. Смотри, М110 я купил за 110. Если забыли играть. Какой 110, чё? Я тебе не понимаю. Ну, смотри, я 10 за 1 10 Кибер, кибер, фокалив. кибер. Да, да. Ну, кибер у меня... За 1 1,10. Бери запятую. Получится 110. М110 и закупила за 110. Так, с находочки, находочки от Фарика. А, у меня э, статрек... Кайб... Трек э, Кибер или Сайбер За 13 голды Ну, в принципе, у нас закончились скины и а Предлагайте, дробаш. предлагайте свой коллаж. Мы же сказали его Дробаш А, у тебя что-то есть на дробаш? Да Что у тебя на дробаш? Ничего Ха -ха, Смешно Ну, ладно Свои варианты, как, какой следующий цвет нам сделать, предлагайте в комментариях. Ну, а с вами был, кстати, Джасти и Фарик. Всем пока-пока.